Бош, before you leaving, somebody told me, if you have got Gabe, can you ask him only one question? And I believe many of them wants to know: when are you going to release Counter Strike 2? Source 2? Вышел. Не могу поверить, что дожил до этого момента. Ролик выходит с опозданием, так как нужно было немного поиграть и сложить впечатления вместе. Видео будет больше ознакомительным, где мы потыкаем новые функции, попадемся с прошниками и немного побегаем МММ. А в next ролике уже затестим новую мету игры. А чтобы вы не заскучали, 3 человека, которые напишут осмысленный комментарий от 5 слов, получат по 500 рублей. Для начала мы пройдемся по логу, а потом посмотрим новые механики, модельки и смоки. Начнем с самого интересного. Саб Теперь у нас не будет ни 64, ни 128 тиков. Совершенно новый и интересный тикрейт, который должен считывать все ваши действия. На деле так и происходит. Теперь нужно стрелять ровно в модельку и не предугадывать в какую сторону стрейфанется оппонент, как это было раньше. По своим ощущениям могу сказать, что это конечно же лучше 128. -го. Самый наглядный пример бы хопить стало куда легче. А вот с пингом ситуация неоднозначно я выхожу на мид стреляться с противником мой пинг 39 его 6 В старой версии такой разрыв был незначительным да и тут на вид он ничего не значит но умер я как будто мой пинг был под 100 только не бык трекнула назад и таких моментов было достаточно много самое интересное кто получит данный тест. Выдают его не всем. Да и слово, что ребята с зеленым кросс-фактором, играющие на офф-серверах, его получат немного некорректны. Я его не получил. Что логично, ведь у меня примуты и с небольшой периодичностью мне прилетают баны за гриф, хотя в ММ я не играю. Его получил мой знакомый, у которого 6 часов за 2 недели и пара сыгранных матчмейкингов. Давайте же зайдем на его аккаунт и посмотрим новые смоки, интерфейсы, модельки и гранаты при первом запуске. Ну, консоль какая нормальная. Да, консоль тема, но она вообще не интуитивная. Это по-моему не работает с пешки. Серьезно? Да, yeah. ну Попробуй, попробуй, попробуй напишу. Да нет, ничего не работает Как вам, кстати, новая иконка? Counter-Strike 2 mm. Смешно выглядит еще. Mm. Mm. Ну, mm. ну вот этот человечек бегущий Да фигня, как, короче, иконка уже Ну там, где мы сады крутил Там Цема какой-то новый появился Смотри, присед, видишь, Да-да-да-да mm, Ну настройки прикольно они сделали рефлекс, Nvidia Reflex, да, появился High на Range У тебя 60 Гц? Нет. Там вон лил 60 герц ты выбрал. Ааа. -а -а. Там можно 644 выбирать. Прикольно. Мне нравится, что все посередине сделали, блин. Tão... Ну, как в Валранти, похоже. У меня защитник включился. Он хочет, чтобы я ему что-то разрешил. Ну, давай. Ну, шуга, такой. Так. Ну, это очень красочно. Цветокор даже добавлять не придется. <Changing> <сасление> нет, нет, да, на Тут KL-шоф FPS 1 кейлшов фпс-1. А зачем они его убрали, господи? Вот он, да-да-да, вон там, 200 у тебя что-то. До 100 прыгает. Мало-мало так. Очень мало кадров. Блин, непонятно, как это FPS показывает, он тупо как-то 100, 200, 80, 180, 200. Да вообще фрейм там нестабильный. Да, кстати... Бонихопчик очень интересный. У меня еще рвет кадры очень сильно на мониторе. А -а -а. Ой, ну это круто. Ну что это за какая-то. Мишной какой-то. Ооо! Если мы запичили просто. Да, да, да, да. Ты видел, ты еще можешь в прицеле в настройках сделать, чтобы когда ты стрелял, он прям вот, ну, сам за спреем шел. Где, где, где, где это? Game, Прицел? фолорикоил фолорикоил а читы сука читы блять а я не вижу прицел твой вообще а я вижу его очень сильно шейкает ну кстати коллаж, он более реалистичнее что ли стал ну вот именно его смотришь Как фаркрай такой знаешь в третьем ну такой да да да а в юмодул поменять можно мне интересно о меняется что-то да о погнал по поводу интерфейса все переехало. Теперь из убийств мы будем собирать пассианс, на радаре показывается ваша слышимость, хп, броня и патроны переехали вниз, а оружие развернули вправо. Смотри, гранат, практик, инфинитиама, вармап, мод, то есть они без команд, ты уже можешь типа настроить. Да, кстати, это круто. Как карты из мастерской старые, они будут добавлять. Переделаю. Смотри, этот... как быстро загружается все. Да, это очень быстро. Оглушение отключается? Нет. А Зачем это убрали? Enable settings. Подожди. А, э, а, а надо включить в настройку, да. чтобы он мог откручивать. И это чтобы, ну, наверное, случайно нет? откручивать. А это, наверное, нет. Ты думаешь? Да, да, да, вот оно. А, Secondary, fire. Secondary fire. Low. Альтернативный огонь, типа. Прикольно, слушай. А, да. Устрельный, ну, а, не-не-не. Ну, звук не поменяли, а, я старый же. звук. Я очень сильно... Я хочу, смог проверить. Ой, какой экранчик прикольный. Гранатку. Да. Это мета будет. Это жесткая мета. Поставим бота. И посмотрим, смогу ли я увидеть его через смог. Ааа. По краям смока образуются дырки от пуль, через которые я смогу видеть противников. Это гениально. Я не знаю, где еще точно так же реализовано. Да, вот он чел стоит. Господи, это гениально. Скайбоксы полностью убрали. Теперь смоки будут лететь по всей карте. Но это круто. Нашло. Ты сейчас сможешь с проигроками, если что попасться. Там стримеров сейчас навалило. НИКА, Дворь. ЧТО? Я пересрал, думал это. О, смотри, кстати, анимированные аватарки. А это я сейчас запустился? Да. Ой-ой-ой, как же это красиво. Лол. Чат есть? О, даже голосовой чат есть. Сразу графика меняется? чего? Да. Ой, как классно. Да-да-да. Она, наверное, в кэше загружена уже как-то. Ну... Но... Нет, что-то как-то из него в пищи плохо выглядит. Нет, надо нет. на свет выбежать, чтобы эти... сколько что то Отражает, отражает. Нет. Не, Да не, говно какое-то. Фу, блядь. Отрыжка ебаная. Это ужасно. Что, О, на нее спарётся? Она светится Нет. Сколько? О, слышали? Она падает такая. Пим", пим", да, пим". Да, пим". да, да, да, со звуком теперь падает. Классно, классно. Ну, попробуй кинуть и выстрелить в неё. она отлетит. Да нет. нет, конечно. Зачем, боже, добавят. Ну, она теперь со звуком падает. Э -э -э КТшники <свят> через стены будут слышать, что бомба падает, да не пикает. Да -да -да. Вот если она пикнула, значит бомбу уронили. <свят> мне так кажется, зло. знаешь, как Сорс 2 делали? Смотри, вот сколько ее, да? Шесть лет делали 42, Или сколько? Вот если ее делали шесть лет, то пять с половиной из шести делали смог. Шрифты, кстати, очень приятные в табе, мне нравятся. Mm. О, Оля. провода с Ля-ля, какие смешные стали ля ля ля ля, -ля, -ля. <связывая> <связывая> Слушай Он вообще, вообще по-разному ложится <связывая> Да, как будто да На высоких и на низких настройках Он лежит по-разному Похоже на то, но это надо тестить это нужно, чтобы какой-то умный человек посмотрел. Не, забей. ФПС очень много съели. У меня, ну, если что, 800-900. А если еще тени на низкое поставить? Ну, Макс ну тоже вот нам... тут... Ну, тут ты 100-300 максимум, ты понимаешь? Ну вот. 10 Ну да, да, да. Какая разница, Стас? Добавили ноги. Выглядит Ой-ой-ой, а что с коленкой? Смотри, прицел уго. Ты видел? Жесть. Что с прицелами на угах сделали? По-моему, старая м эм не? которая на 30 патронов. Да, да. Ну да, звук старенький. А тут другую м эм нельзя поставить? Можно? Вон, Вон она. Ой, ой, все. Да. <смех> Теперь смоки за Т и КТ отличаются не только модельками, но и цветом взрыва. Недавно скины значительно подлетели в цене, и зайдя в свой инвентарь сегодня, мы с легкостью сможем подсчитать прибыль. А приумножить ее поможет мой промокод на 25 центов и 15 процентов к депозиту на ранее. лучшем сайте, пополнить который можно деньгами, скинами и даже криптой. Провести время на огромном количестве крутых режимов. Про один вы хорошо знаете. Краш. А вот roll ран, где вы соревнуетесь с несколькими игроками сразу, очень захватывает. Ну а если вы любите побороться один на один, то вам на ран флип, где вы соревнуетесь в беге. Кто добежит первый, забирает все. А достижения, за которые вы сможете получить до 70% к депозиту, придадут вам азарта. В группах они проводят частые конкурсы и постят счастливчиков. А новые пользователи могут крутить колесо по промокоду Run и забирать оттуда халяву. Вводи промокоды, добавляй приписку к нику и получи до 25% к депозиту. Удачи. Будет обидно, что этот бтс выдается один раз Да. И, и, след... и следующий раз, и следующий раз, типа уже ну, на выходе игры. Ну это бред. Ну, это ГГ, блин. Да. Ой, как ощущается классно, когда убиваешь Ой, прикольно, прикольно mm, ПКМ нажимаю в табе, ходить больше не могу mm. Слушай, прицелы у них, конечно, да Что? Стой, у того типа, это что, проигрок? Кто? Тут... С тобой проигрок попался? Кто, кто, кто? Зайди, зайди, зайди Кубок, смотри. Это какой-то чел жесткий. Поговорим Это какой-то чел. Это проигрок. Это про игрок, игрок какой-то. Слушай. Да, да, это хлопски. Это плопски. Отвечись. Плопски. Это плопский. Плопский. Плопски, ты you hear me? Hello. How new model weapon. Look at your weapon. You like it, all? О, я свет. Я взял сплопский, попался бы О, Вот он ваш плопский. Хорошо играет, походу. Ну слушай, скинчики выглядят прикольно. Я сижу смотрю. я там, пацан, кубки. Блин, если бы он стримил, Ого, вообще круто. Ну, сколько людей ищет, примерно. Мне кажется, больше. Ну да. Ну, видишь, ему повезло. Ой-ой-ой. А -а -а. Да, мастер мастер Меня пломки похвалил. Пойду на стену повешу. На четыре. 4 6 пинг. Мне интересно, откуда он вообще? Где сервера стоят? Турки? Поланд. Нет, польский сервер. Слушай, ну для СНГ игроков польский сервер будет даже очень хорошо. Мувмент немного поменяли, нет, нет, нет, нет, поменяли, да. Какой-то небольшой отскок, видишь, есть? А, ну да-да, ты как будто немножко балансируешь. Да, да-да-да-да. К этому придется привыкать. Ну, ой, Low. Вот это классно, это гениально просто. Ну, типа, ты кидаешь смог, он думает, сейчас смог будет это, а он еще не рассеялся до конца. Да, да, это будет новая мета. Этот звук прицелен. Как FPS you have? Эээ. Я 30. 30, окей. Вы full high сеттингс? Да, ну смотри, 30. Смотри, видишь, тут показывает, кто, кто, кто сколько убил вот эти черепа. Смотри. Да, да, да. да, да. да. Круто, да? Вообще, типа... Ой, У, что ух, жесть. Вот тут кстати смог классно выглядеть ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Очень сильно шейкает Это можно как-то в настройках пофиксить Прицел очень сильно трясется Камера Вот, смотрите ну. О, это неудобно, кстати это, это, это, это камера? Нет, это камера, нет Это камера, камера Нет, это не прицел, это камера Ну слушай, это очень неудобно А вот этот ранг, интересно, у тебя В кс тоже отображается? Mm, да, скорее всего. Сейчас еще кейсик должны были дать. А что у тебя должны дать? А тут кейсы не выпадают, наверное. А, -а, -а смотри. А, ну, Только сказали, что? что скин, наверное, не выпадает, он скин выбивает. Слушай, а ножи, а ножи, можешь выдать какие-то все ножи? Да, вот это байонет. Бать, он блестит. Ну, это очень круто. А ну, на солнце, на солнце. Ну, он должен, по идее, как байонет блестеть. О. Не, он блестит, он блестит. Да. Вот он. Куда солнце падает, он тогда блестит. Вот, вот он. Он, он. Выдался, он. выдался. Ух ты. А ну на свет, на свет иди. И че он не, не сможет вертеть? Это бред. Вот постоянно вертеть, нету такого? Нет. Нет, он не вертит ее постоянно. Забаганная анимация, как будто. И всего одна доставание. Что за бред? О, боже. Так нахуя это теперь О, покупать? Пиробит, кстати. У керамбита вообще лезвие другое. Но он должен быть таким же, как Байонет, лезвие должно быть таким же. Иначе вообще тупо как... Ратик, 48 мегабайт, ты Серьезно? Слушайте новый звук скопа. Ну это прикольно. А звук теперь похоже больше, как будто он, типа, этот, двигает, понял, вот эту херню? Да, да, да. Черные, прям такие... Да, теперь еще нет шейк анимации предоставание. А они так быстрых осматривают, Сари? х x2 анимацию ускорили. Да, да, да. Зачем? О, кстати. Ну он неплохо выглядит. Он даже очень неплохо выглядит. А че он на его берет так резко слышишь? Это ты делаешь, или что? Смотри, видишь? Нет, нет. Она не на кровь прикольная, Кровь отрезается. Нет, очень круто сделано. Место какое-то режешь, Да, да, да. А тут другой немного. Конечно. А ну, посмотри, через время на эту кровь, она должна засохнуть. На пол посмотри. А! она сухая, реально. Слушай, вот это неплохо. Это, кстати, очень жестко. Смотри, она реально сохнет. Жесть, она еще так красиво сохнет. Не, не О, а ну, ну слушай. Ну, кстати, это прикольно выглядит. Он как будто из Valranta выглядит. Там есть какой-то похожий нож. Там там в трейлере, короче, вот эти тени, они через смог проходить. Ты нет, наверное. Хотя. Да, вот, да, да, попадает. смотри. За Свет падает на смог. Да, видишь? А смог меньше по времени лежит, вам не кажется? Да, да. Я тоже заметил. Он вообще недолго лежит ой ой, ой um, <смех> А молик Здрасте, вообще да. большой, смотри, он очень большой. да Водичка. да, да. А, У меня нет слов. Меня И нет. Эксперт посмотрит. А, так моделька та же самая, лол. Ну да. Это моделька со старой контры. А какая она должна быть? А тут ничего не, измени не изменили. Один в один, как старая. Ну, апскейл. Вон, смотри, какие перчатки. Видишь, у них этот... Нету квадратиков вот этих. Видишь, теней нету на перчатках, теней да, нету. Да, да, да, да, да. Ну, скины переработали. А Кстати... контракт на если ты нажмёшь, он так, Обычный будет. А, а, -а, -а. где он? Да... А, -а, а, он такой же, боже мой. Ну, такое, такое. Смотрите, моделька старая. Это очень в смешно. Да, да, старая. Это... А он новый. Ну, прикольно. Прикольно, why not? Вот ну, смотри, да. вот, вот у него, явишка такая же, то есть на него будут э, эти скины нормально ложиться. И у этого тоже, смотри, явишка такая же. То есть пистолет тот же самый. Чутка моделька отличается. М-ку, четверку, видоизменили чуть-чуть. Вот держатель добавили, прицел. Какой-то цевьевый. А вот что, это. если они вот так оружие изменили, чтобы потом какие-то, блядь, ещё... Ну, да. Да, возможно. Ну ты посмотри на нее. Такое ощущение, как будто что-то, сука, вот они мутят с этим, не? Да, да, да. Да, тоже. По-моему, у авика не было вот этой штучки, держателя. Была, была. может, буду? да? Да, да, да, я же тоже про это подумал. Надигал сбоку, вот я в колду играл, вот у меня где-то сбоку висел, вот возле этого, возле курка, где-то сбоку. Не, вот это колда какая-то реально уже. Ну это круто. Это прям скар-скар. Мы все должны понимать, что это очень сырая версия. И она будет разительно отличаться от того, что мы получим по итогу. Всем огромное спасибо за просмотр. Второй ролик по Сурсе выйдет уже совсем скоро. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. До встречи.